А то есть накрывают. Покривалом. Да ты уже сказал, что даже надо бухать, ладно. И... А. То есть другие варианты. Тут После соломки отмываем от сажи. Ну и вот que que são homens. Ножки. Так это сразу проделыв, что не сальто. Не, ну это и видно, а. что они же круглые шибы. Позарницы же выделяются. Выделяются формы, да? А, вот Обрезки мы не выбрасываем, а крутим с них котлеты и делаем колбасу для себя. Планируем именно продаж в будущем делать, но пока нету, не остается мяса и сала. Сейчас Андрей нам зарежет, а потом поедет еще двум будет сегодня резать. Так что, друзья, кому надо, пишите в наших районах услуги речника или резника. А вчера и поехал 10 штук обваляхал до обеда и уехал, да? Да. 10 штук, друзья! И во сколько ты освободился? С 9 до 1,5. С 9 до 1,5. 10 штук. Так вроде бы одна партия, да? да. Ну вот, братья, кабанчики. А, а разница есть. Ну, Гене, ну, Гене, папа, мама. Да, держи, шкурку. А, вообще сало тоненькое. Андрей, а сколько ты берешь за услугу резки? Ну вот это забиваешь и там На данный момент 600 гривен. 600 гривен, друзья. Так что, друзья, 600 гривен. Он приезжает, сам вывел, привязал его по шее. Класс. Два часа и готово. Ну да, если взять весь процесс, кофеями, новостями, что нового, 2 часа. А галяшка, наверное, галяшка, сало. Галяшка и сало, да, точно. Думаю, что я и печень. Вот, и галяшка. Ты напал и на мясо <Слышко> рычать. скучаю. Опа, по черевеньках пошла. Ну что ты? Love Человек. Зачем ее будут рубать? А, да? Вытяни ее, хай Это она Не надо, за, порубай лучше. Вытяни из воды. Друзья, также написали в комментариях, что надо ребра верх ногами рубать, ну типа мясом кверху. А Андрей в прошлый раз рубал костями кверху. Сейчас попробуем наоборот, по вашим советам. Суть не меняется. Ну а может так мягче или не. Ну, грубо говоря, то же самое. Андрей ваши комментарии просматривает, берет что-то во внимание. Все комментарии читаешь, Андрей? Практически Про... да. О. Так что вы не думаете, что вы пишете, а он типа не видит, не читает. Пишут, Андрей, респект, уважуха. Все? Мне нравится этот парень! так ну вот грубо говоря закончили значит что у нас вырезки кости голяшки, ножки ребра два коста две лопатки печенка легкие головешка сало с мясом ну то есть дорогой вариант с прорезью вообще исключительно есть двойная прорезь двойная прослойка мяса то есть супер вообще получается и сало без мяса сало очень мало и тоненькое. есть сантиметр есть полтора сантиметра и есть пять миллиметров ну, я вижу даже по, по лоткам, что сала очень мало. По ценовой политике просил меня подписчик, скажи, почем, что продаешь. Голова 25 гривен килограмм. Сало, ну, почаровина, сало с мясом, с прослойками, дорогой вариант, 120 гривен килограмм. Вот такое сало, без мяса, без прослоек. Тоненькое. 65. Сейчас будем продавать. Сегодня, на данный момент. Внут... Вот, зараза, муха. Внутренний жир точно не помню. Именно по внутреннему. Почему бабушки берут. Все мясо. Два затка, две лопатки. Вырезка. Вырезка. Это вот подсюда. 135 гривен килограмм шеек, сейчас я отрежу так и так 160 160 по моему 160 или 180 мы продаем вот или, или 160 или 180 не помню шеек. голяшки по 60 гривен килограмм ножки по 20 гривен штучка кости 25 гривен килограмм. Так же самое, как и голова. 25 гривен килограмм. Обрезки, по-моему, тоже по 25. Ну, вот эти вот все обрезки. Ребра ровно 100 гривен килограмм. Это на сегодняшний день. То есть у нас сегодня пятница. Видео вы будете смотреть в субботу. То есть за вчерашний день это такие цены. Бывает колеблется, бывает чуть меньше. Чуть больше, там буквально на 10 деревьев. Ну вот так. В этом кабанчику по, по весу я в Андрюхе спросил, у меня же веса не работает. В я спросил, сказал килограмм 150-160. Ну то есть такой ну, обычный средний вариант. 150-160 килограмм полностью живым весом. А самим тушей, самим мясом сколько вышло, мы не взвешиваем, оно а ну, нам не надо, то есть сколько мясом вышло. Я так посмотрел по выходу сала, что сала вообще нема. Тут вообще получается половина лотка, а Этого чуть больше, тоненького. И все. Вот такие мне нравятся. Сейчас привезу, в машину загружаю, отвожу. По прозванию, ли кто что заказал, приехали, забрали, все, нема кабаны. По, ре по реализации... Записываем заранее, у нас уже список есть, и то даже каждый раз переживаем, хоть бы всем хватило. Приезжаем, буквально там 2-3 часа разобрали, все, я поехал в сутки забрал в магазин и домой. Продаем в своем магазине. Вот так. Всем пока! Удачи!